Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, Новая механика огнеметный танк, изменение премиум техники Ну это я так понимаю не той, которая у нас в игре есть, а которая еще только тестируется и планируется в будущем Добавление в игру, элементы кастомизации за выслугу лет и окончание боевого пропуска Начнем с самого интересного, на мой взгляд, по крайней мере, это новая механика огнеметный танк Как все это будет выглядеть пока что Ничего вообще непонятной информации крайне мало здесь Вообще всего два предложения написано, что, ну, да, скоро у нас на супертесте начнется тестирование новой механики огнемета И что этот огнеметный танк должен стать машиной поддержки Ну, я так понимаю, дальность стрельбы, потому что будет ограничена да, огнеметную струю мы, конечно, не сможем пускать Да, у нас снаряды сколько максимум? Ну, пока максимум, блин, причем максимум, да, отрисовка у нас 500 Метров. То есть дальше тоже можно стрелять, да, ну, там по указке, это совсем уже там <гру> гуру игры делают, но ну, не, ладно, обычные игроки тоже, И, я тоже бывает пытаюсь, раз там в 10 лет может даже попасть удается, ну вот огнеметного танка. ну насколько будет дальность стрельбы ограничена, не знаю, там 50-100 метров. То есть понятно, что попадая, к примеру, на большие карты, это будет крайне неэффективная машина, да. Если только где-то добраться, да, вести такую позиционную перестрелку, ну, не знаю. Тут все зависит от того, насколько будет дальность стрельбы ограничена, да. Ну и, к примеру, попадая на какие-нибудь маленькие карты, ну, самый на ум, сразу первое приходит, до да, Химмельсдорф. Там, конечно, реализовать потенциал таких машин будет намного... Проще, да, чем где-нибудь в поле, там, на какой-нибудь малиновке особенно, ну, или на похожих картах, да, и как вообще будет выглядеть, к примеру, нанесение урона, то есть, ну, логично, скорее всего, что чем тоньше броня у противника, по которому мы стреляем из огнемета, тем больше этот противник будет получать урон, да, и будет ли получать урон несколько противников, к примеру, если мы там, да, сразу струей зацепили две машины, Три машины. Или непосредственно, вот, да, на кого эта струя воздействует. Или там стоящие рядом, там, не знаю, может будет какой-то радиус поражения определенный. Да, там конус, вот <с...> 한데... <с...> как эта струя у нас расходится, да, может, ну, не знаю, что предполагать проще. Подождать, и, в принципе, мы это рано или поздно узнаем. Ну, а в целом, всегда новая механика какая-то, это что-то... Интересные просто, да, еще какие-то. Ну, скорее всего, я думаю, это будут тяжелые танки. Да, потому я не представляю себе, Например, примеру, легкий танк с огнеметом. да Там, например, колесник, да, пробрался в тыл противника и, и сжег нахрен на рту. В общем, переходим дальше. Изменения премиум техники. Это у нас три машины, все три восьмерки. Первое это, ну, мне кажется, самое интересное БЗ-176. Это у нас, ну, скоро, да, ветка новая в игре вот добавляется. Вот эта новая механика, тоже турбоускорители, когда вот это ракетные ускорители. То есть это вот прем, возможно, который у нас будет на Новый год возможность вытащить из коробок. Это уже восьмое изменение этого танка. Будет убран кумулятивный снаряд, осколочно-фугасный у нас превращается в премиумный снаряд. То есть, да, теперь это будет хорошо. Хэш-фугас, было бронепробитие 75 единиц, теперь станет 225. И урон снижен был 1100, станет 800. Ну я думаю, если как просто фугас, этот снаряд, конечно, был гораздо интереснее. Урона, наверное, по хорошо бронированной технике проходил гораздо больше, потому что хэш-фугасами, если мы броню не пробиваем, урон э, получается меньше, чем, нежели, обычным э, фугасом. Да, из-за этого сразу, оп, средний урон был в минуту 2700. Ну, это понятно, если мы броню пробиваем, да, ну, 75 бронепробитий, это можно только картон пробить. И теперь урон в минуту будет составлять 2000 единиц. Так, стоимость снаряда, то есть он был, как базовый снаряд, была 1450 серебра, а теперь, как у золотого снаряда, будет 7200, то есть... Какой второй снаряд, я не знаю, будет, да, вот, то есть будет осколочно-фугасный хэш вот этот, а второй снаряд вот убрали что будет, не знаю, бронебойный, что ли. В общем, тут, тут почему-то про это не написано, не знаю. Так, второй танк, это WZ-111 модель 6, это китайский тяжелый танк. А, этот, ну, тут что-то информация цена танка, это, ну, ну, понятно, когда танк тестируется, у него там прописаны какие-то, да, там, цены... Те. Так, огневая мощь. Разброс движения с 0,2 на 0,23. Разброс от поворота шасси. В общем, такая информация пока не особо, да. Бронепробитие а, снаряда была снижена. Было 225, станет 218 на 7 миллиметров ниже. И бронепробитие снаряда на 500... Ну, туда, на дистанцию, в смысле. Короче, что-то я запутался немного в этих... В общем, ладно, переходим третий танк это CS-52C. Польша. Средний танк э, также восьмого уровня. Э, так, огневая мощь. Заряжание орудия. Здесь танк получает ап. Было 8,15 сонок. Станет 7,77. Сотых также повышается у нас, да? Ну, понятно сразу. Скорострельность орудия немного увеличивает бронепробитие со 190 до 208, да? Ну, 190 базовым снарядом для премиум-танка это, конечно, жесткое издевательство. Даже с одноклассниками будет играть проблематично. Тяжелые танки, ну, попробуй 190 куда-нибудь в лоб пробей, без шансов. Да? Ну, только если с бортов где-то заезжать. Премиум-танк, мне кажется, должны быть немного... Получше, потому что их игроки покупают для того, чтобы кредиты зарабатывать. А если с таким бронепробитием, логично, что придется покупать золотые снаряды. А тут уже ни о каком фарме особо речи не идет. Как раз это золото изъедает весь вот этот заработок в кредитах. Так, что еще тут у этого танка меняется? Ну, там, да, средний урон минут у него, естественно, чуть-чуть повышается, там всего на 100 единиц, даже чуть поменьше, на 90 был 1841, становится 1931. Но это в базовом состоянии. Если сюда посадить, конечно, полностью обученный экипаж, там поставить досылатель, урон уже вырастет за 2000. Причем, да, там за 2000 с... Ну, не то что с небольшим, а с нормальным. Так, едем дальше. Элементы кастомизации за выслугу лет. А. Все интересуются, что же мы в этом году получим. Пока что вот все, что я нашел. Это элементы кастомизации. Это декаль вам медаль. Какая красота. Эмблема за 12 лет в строю. То есть получат игроки, которые уже 12 лет в игре. То есть все время существования танка. Я сам, по-моему, не помню. Уже 8 или 9 лет Ладно, не столь важно, можно же посмотреть там какая дата регистрации Так, и надпись всегда в строю То есть, ну, пока что и все. Но если вспомнить, как было в прошлом году, примерно понятно Наверное, будет что-то то же самое Просто игроки, кто дольше играет, у кого аккаунт древнее, так сказать Где больше наград смогут получить Ну, оно и правильно, да, потому что это и рассчитано как раз на игроков, которые... Ну, чтобы привлечь в игру, наверное, старичков, которые, может, играли уже там 10 лет назад, кто-то уже подзабросил, и вот тут опа, вам награда, пожалуйста, возвращайтесь, все для вас, только <су> играйте. Так, ну и боевой пропуск. Что нужно знать? Боевой пропуск у нас оканчивается 30 ноября в 3... Э, в 3.30. Ну, получается утра, хотел сказать, Ночью нет, это уже утра. Так, не забудьте Забрать свои награды на выбор, да, если мы это вручную делаем, ну понятно, мы получаем то, что хотим, если вручную это будет не сделано, за первую главу мы получим э, чертежи Италии, за вторую главу чертежи Польши, за третью чертежи Франции. Ну, то есть, хотя бы они не сгорят, да, и хоть что-то все равно получим. Если кто-то вдруг забрал или мало ли у кого-то возможности не будет, да, зайти в игру, это забрать. Всякое бывает, да. Есть у нас, к примеру, там какие-нибудь люди и кто, бац, уехал на работу неожиданно и не успел это сделать, и попросить некого. Так, также не забываем, да, надо получить вот это, как там идет вот оборудование, да, на выбор, там, по-моему, за три жетона это оборудование приобретается один раз, за, по-моему, да, один раз за сезон можно было оборудование забрать. Я, если честно, не помню, но я что-то <laughs> забирал. Летом, по-моему, что-то брал, и вот сейчас. Так, дальше, не забываем... Э потратить очки боевого пропуска Ну, или как они там правильно называются То есть, если мы все три главы проходим Да, открывается вот этот магазин Где там тоже можно купить, там, по-моему, члены экипажа Стили, то есть, вот это надо тоже потратить До 30 ноября, потому что потом возможности не будет Сами очки боевого пропуска у нас э Сохраняются до 20 декабря То есть, здесь немного разработчики. Интервал, увеличили Чтобы люди успели все-таки эти жетоны Потратить. Ну, за жетоны там самая интересная награда, да, это можно и танки там получить, девятки, восьмерки Ну, они, восьмерки, по-моему, премиумные, а девятки, ну, конечно, акционные да, Хотя бы было интересно, если бы хотя бы одну девяточку добавили, ну, навряд ли, конечно Здесь премиум девятки <с> получить крайне сложно, почти что невозможно Так, что еще у нас? Ну, в принципе, основное, да, все, да. То есть просто успеть потратить жетоны до 20 декабря. Очки боевого пропуска успеть потратить до 30 ноября. Ну, лучше до 29. Потому что я не думаю, что кто-то 30 ноября. Это в 3.30 ночи пойдет тратить жетоны. Ну или точнее, в 3.30 он уже их потратить не сможет, потому что возможность закроется. Так, ну и следующий боевой пропуск у нас стартует уже. Весной, скорее всего, в начале марта Пока что тоже здесь информации Никакой нету, ну, как обычно Да, зимой у нас боевого пропуска нет, так сказать Перерыв для людей Отдыхайте, хотя наоборот Лучше бы лето сделали перерыв Потому что лето все-таки да, зимой больше охоты как-то, точнее меньше охоты выходить на улицу, поэтому люди, наверное, все таки по возможности больше проводят время в игре как раз, чем летом, когда хорошая погода, охота куда-то съездить, да, погулять, и, ну и опять же та же пора отпусков. Ну, ладно, тут как решили, так решили хозяин, барин, так сказать. Следующий сезон -то у нас, получается, будет десятый. Так, что еще тут интересно? Ну, естественно, будут, наверное, добавлены, скорее всего, да, новые танки, которые вот эти за жетоны можно приобрести. Ну, и старые, наверное, останутся. Так, да? к примеру, в этом году было два новых танка добавлено. Это Кобра, вот эта ст с барабаном, по-моему, которая. И Лорейн 50 тонн. Так что, ну... Наверное, в следующем боевом пропуске тоже должны что-то добавить, да, потому что кто-то уже все это, возможно, приобрел, проходя эти боевые пропуска, и ему просто уже будет неинтересно, если там что-то новенькое не появится. Поэтому обязательно что-то должно быть. В общем, всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.